Привет, я Гусь. И сегодня мы не будем проводить эксперименты. Сегодня мы поедем за новой игрой для ПК. Давайте выйдем из моей квартиры. Мы поедем сегодня на такси. И да, я забыл вам сказать, что мы едем за КС 1.7. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где и 1.7? Их раскупили. Мне очень жаль. Но нам завезли какую-то новинку. Называется мини-срафт. ха ха ха ха ха ха ха Читатель, блин. Майнкрафт, а не мини Прочитай сам. Там написано мини Окей, я беру. Дома прочитаю, сколько стоит. 99 рублей. Лучше сейчас прочитайте. Гасвидос, я беру. Это просто говно. По обложке видно. Ладно, сейчас запущу. Старый тупой ржавый компьютер.